Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лен Смирнова. И как всегда продолжаю с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре майнер по заработку криптомонеты USDT. Называется Трон Farm. Сайт оформлен ну, в игровой как бы форме. Регистрация здесь у нас наипростейшая. Прописываем логин, пароль, повтор пароля. Здесь будет инвайт-код, юзернейм, Telegram прописываем с собачкой. И email адрес Нажимаем регистр. Зарегистрировалась я вчера поздно вечером, но как поздно у 9 часов где-то. Вот. Ну и видео не было возможности как бы записать. Вот по логину и паролю. Кликаем логин. И здесь нам как бы инвестиционные планы представлены. Значит, минимальный депозит 1 USDT. Как я уже сказала, я вчера зашла и депонировала одну монету. Значит, как делать депозит? Значит, вот это наша как бы домашняя страничка. Здесь QR-код, вот этот. Вот здесь вот у меня капнуло уже 0.03 сразу после депозита. Выводить я не стала, так как оставила для видео. Вот. Значит, вот здесь нажимаем, кликаем на плюсик. Здесь адрес. Адрес копируется. Переходите в свой кошелек если кого заинтересует. И переводите одну монету на вот этот адрес. После чего нажать на вот эту зеленую вкладочку комплект. О том, что депонировали. Я же уже как бы пополнилась. 3% ежедневно. Значит, это вкладочка вывода. Значит, вот это внизу чикен. Вот это курица, хрюшка, корова и лошадь. Это, друзья, инвестиционные планы. Я сюда как бы не захожу. Здесь другие совсем тарифы, если мы кликнем. Что они не кликаются? Вот. А, вот они. Это совсем-совсем другие тарифы. То, значит, ты покупается. Вот. После депозита будет одна монетка. Нужно кликнуть вот на эту курочку. Видим, да? Курочка гуляет. Вот 0.03. Мы на нее кликаем. И вот одну курочку. Я купила био. Как бы да, я кликнула сюда, вставила цифру 1 и нажала ОК. OK. И она куплена. Это майнер. три 3% ежедневно на 365 дней. Ну, на год. Вот. И как бы здесь статистика. Вот. Значит, после депозита кликаем вот на эту курочку. А это совсем другие, другой инвестиционные планы. Это вкладочка вывода. Потом, значит, здесь у нас идет информация. Я уже зачитывать не буду. Как бы кто захочет присоединиться, уже переведете на русский и почитаете. Вот это вся информация. Далее вкладочка идет от рулетка. Я здесь ничего крутить не буду. Как бы ознакомитесь также сами. Далее. Здесь, смотрите, каждый ежедневный ход плюс 0.1 монета. Так выходит. Я еще ничего не нажимала. Значит, второй день, третий, четвертый, пятый, шестой. И на седьмой то день 0.2 монетки видим у меня стало баланс 0.13 монет нормально да а было 0.03 монеты у меня и минималка вот сразу вот после депозита можно как бы это все выводить ну что Первый день. Все стало бледным. Теперь завтра я опять кликну. Закрываю. Далее. Здесь инвестиционные вот эти планы. Здесь совсем другие тарифы и проценты. Я сюда не лезу. Это вот курочки, потом хрюхи, коровы, ну и лошадь. Я сюда не захожу, я только вот работаю на этом майнере. Далее и самая главная вкладочка вот эта. Кликаем на нее. И здесь у нас находится реферальная ссылочка. Как видим. Кликаем. Ссылочка скопировалась. Далее. Команда будет отображаться. Три уровня. Реферальная программа. Следующая. Вот моя статистика. 365 дней. Моя курица купленная. Далее. Security. Здесь изменить пароль. Ну и выход. Теперь давайте проверим на вывод. Вот у меня на балансе на 13. Можно набрать так ежедневно. Собирать и потом прикупить еще одну курицу. Так, друзья, давайте выводить теперь. Так, секундочку. Что у нас здесь? Значит, вывод переводим на русский. Сюда прописываем количество. Выбрать кошелек. Платежный пароль не отображается. Кликаю сначала. Добавьте цифровой кошелек. Кликаю на эту надпись. И прописываю сюда адрес кошелька. Я буду сторонблинка. Сейчас откроется. Вот я депонировала вчера. 2.07. Вот одну монетку. Так. Адрес кошелька. USDT. Скопировала. Прописываю. Так. И сюда. Так. Поставлю на паузу и введу так, здесь надо будет повтор пароля. И введу еще как бы этот адрес, пароль, то есть. Так, и сохранить. Хорошо. Успешно сохранено. Так, вот теперь будем ставить на вывод. Начать сюда количество. Это надо удалить. количество так у меня что ноль точка три ой блин точка так что это так я же добавила такой вот делают все в режиме онлайн моточка номер 3 господи ставить на оригинал Ну ладно, поставим на вывод. Так, вывод. Переводим на русский. Заявка на вывод успешно отправлена. Все, значит, ничего не надо. Просто прописываем сумму. После добавления кошелька пароль стоит у меня по умолчанию уже. Хорошо. Так. Теперь нужен баланс взять, он обнулится, когда вывод-то придет. Сейчас посмотрим. Все. Баланс у меня обнулен. Здесь 0.1. Набираем. Наберу еще как бы за счет этих бонусов. Я куплю еще одну курицу. Сейчас пойдем посмотрим на кошелек. Раз видим, я обну, а, перезагрузила страничку. Так, монет пока нету. Ну, я поставлю на паузу и обожду вывод, когда монетки придут. После продолжу. Ну прошло менее одной минутки. Монетки поступили на кошелек. Вот здесь история. Значит, смотрим вот сюда на желтую. И история вывода, друзья. Кликаю. На кошелек. И вот 0.03 монетки поступила на кошелек. Вот. Сделаю скриншот не для рекламы потом уже ну что платить все замечательно вот такой вот проект кому интересно работайте зарабатывайте мне интересно пройдите мимо всем удачи всем пока